Добро пожаловать в мир вина. Я Хуан Хисус Вальделана. Сегодня мы дегустируем очень необычное красное вино, в своем роде уникальное в мире. Называется это вино Сен Митис, что в переводе значит Столетние лозы. Вино контролируемое по происхождению из региона Риоха. Первое статистическое упоминание о урожае с этих лоз относится к 1907 году. Эти лозы не были учтены в переписи. Исходя из этого можно с уверенностью сказать, что лозы имеют возраст более ста лет. На основании этого факта происходит название вина Centum Vitis. Эти лозы миновала страшная болезнь под названием Филоксера, которая уничтожила все виноградники в Европе. Остались только небольшие зоны, как в нашем случае 2 гектара в Рьохе. Цвет этого вина невероятный. Фиолетово-синий с блеском. Цвет по шкале насыщенности имеет 28 пунктов. Вино практически не пропускает цвет. Вино очень насыщенное антоцианами и русвертролом, один из сильнейших антиокислителей. Брожение вина производилось в новых бочках из французского дуба «Альер». При изготовлении бочки немного обжигаются пламенем изнутри, что впоследствии выдержки придает вину шоколадные оттенки. В аромате белый шоколад прекрасно сочетаемый с сухофруктами, такими как чернослив, изюм и инжир. Вино очень бальзамичное, мятное и шоколадное. что ты de скажешь о вкусе la boca es un esplendor de flores de fruta великолепие цветочных и фруктовых вкусов es восторг un producto con untornasal largo persistente intenso incipiente amable Послевкусие у этого вина стойкое, приятное и насыщенное. Мы решили сделать это вино еще более праздничным. Для этого мы добавляем пищевое золото в бокал. Так мы сочетаем два сильных природных антиоксиданта – золото и роствертрол. Хлопья золота добавляются на ваше усмотрение. Вино более плотное, чем хлопья золота, поэтому золото остается на поверхности. Контраст золотого и фиолетового цвета невероятно красив. Это вино деликатес. Это уникальное вино, но важнее всего это удовольствие, которое вы получите. А удовольствие это здоровье. Всем на здоровье.